друзья всем салют выехал я наконец-то дубль 2 на рыбалку все хорошо первый раз выезжал неделю назад где-то и попал в небольшой дтп машину пока еще не сделал но на ходу все нормально основной ремонт потом будет а сейчас я не выдержал и все-таки поехал снова на рыбалку вот еду с ночевкой Еду отдохнуть, поймать последние теплые деньки, хотя, ну, они уже как бы не такие теплые. Вот буквально два дня назад было классно вообще бабье лето, а сейчас уже так, уже там 12-13 там градусов по прогнозам. Ну, посмотрим, едем отдыхать, едем готовить вкусняху, все будет, и ночной костерок, и все остальное, надеюсь, рыбы рыба тоже. Погнали! Какая! Ух! Ха -ха, наконец то какая ха а наконец-то наконец-то наконец-то даже скамеечка есть обалдеть все друзья мы на месте и вот я уже тут минут 20 наверное просто так сижу на берегу и даже не хочется распаковываться просто сидишь так и балдеешь Красота. Ветер, правда, сильный. Даже не знаю. Приличный ветер вообще. Перемена погоды, как обычно все. В общем, не знаю, как мы будем ловить что. О! Сядешь на бережку и сидишь полчаса. Наслаждаешься природой. Хорошо, особенно когда все время обитаешь в каменных джунглях, работа, толпы, какие-то общения. А тут приехал, тишина, и вообще никого нету, и просто хочется посидеть и послушать звуки природы. Посидеть-посидеть, всю ночь посидеть, ночь, как говорится, переспать, а потом домой, можно даже не распаковываться. Вот, вот он кайф-то в рыбалке, в чем. Вот для меня это, собственно, кайф рыбалки. Для кого-то, может быть, другое, рыбу половить. Для меня, конечно, это тоже кайф, но вот самый кайф это вот. Да, ну, все-таки контент должен быть не просто сидящего человека на берегу речки, хотя бы надо достать весь шмурдяк. Расчехлиться, закормиться. И дальше можно сидеть. Сиди, не сиди, а рыба сама на берег не выпрыгнет. Так что погнали, все-таки ее половим. Опа. Так, изначально я планировал повесить тент куда-нибудь на деревья, но тут что-то деревьев с деревьями проблема, поэтому... Знаю. Наверное, будем обходиться без тента. Это а вдруг погода сегодня такая достаточно переменчивая. А вдруг дождь пойдет. Ну, будем в машине прятаться, значит. Пум-пум-пум-пум-пум. Куда мне все выложить? Здесь у нас будет костер, естественно. Сюда сейчас постелим. Так, сейчас, как обычно, промеряем глубину, найдем интересное местечко и закинем для начала для начала закинем донку, наверное. Или фидер. Что-нибудь закинем. Ветер, пипец. Ветер, ветер, ты могуч Так Катушки Берем катушечки Погода О, погода Катушку-то я утопил Пришлось новую приобрести вот такую вот икусима не знаю как она будет ну вроде такая ничего по виду как утопил вот кстати на этом водоеме у нас в прошлом мы с батей были здесь на рыбалке и удочку утащила у нас здесь там стояли чуть подальше вот у него утащила и в, этот, в этом году на другом водоеме у меня уже утащил удочку. Думаю, ну нафиг, надо привязывать их. Что-то жалко как-то. Удочки стало С катушками. Лучше привязать. И потом горе не знать. Пусть он там теребится. Тут коряк но, конечно. Он, если что, залезет в, коря... в коряги, фиг, потом его оттуда достанешь. Но.. По крайней мере, хотя бы удочка с катушки целыми останутся. И это верно. До темна еще часов 5, как минимум. то и 6. Так что мы сейчас все и успеем сделать. Еще пообедаем, приготовим вкусняху какую-нибудь. И на обед, и на ужин. Вот. Разберем палаточку. И будем балдеть. Так, сейчас мы будем делать что? Мы будем делать монтаж инлайн. Я, как правило, рыбачу этим монтажом на фидер, ну вроде как самый самый чувствительный. Так что с него и начнем. Так, надеваем вертлюк с карабином для кормушки. есть контакт потом идет стопорок он будет у нас отбойником для следующего узла есть отлично потом делаем делаем делаем Что мы делаем нибудь из флюрика отводной поводок 0,2. Скруточку, я думаю, сделаю сейчас. Вот у меня был толстый какой-то непонятный флюр. О, вот это вот супер. Уже сто лет ему. Это вовсе, наверное, не флюр. Скруточку. Такую сантиметров 15, наверное, чтобы она была ниже а, кормушки сантиметров на 7 вот. Вот, так вот здесь связываем узелком много лишнего взял Естественно, слюняем, сопливим там. Так. Вот. Его я, как правило, привязываю к шнуру узелком. Таким же я крючки, которую привязываю, знаете, как без лопатки, когда... бой с лопаткой, наоборот. Когда не за кольцо привязываешь каким-то поломаром, а вот я не знаю, как это называется Такой вот Цапливим. Отлично, никуда не денется. Слушай, ветер вообще, не знаю, что сегодня будет ловиться. Зато комаров нету. Вот так вот. Стопорок сюда опускаем. Сейчас я привяжу. А сюда пойдет поводок с крючком. Сейчас я кормушечку повешу сюда. А, нет, кормушку я не буду вешать, я сначала помешу, будто у меня была такая О, грузик. Вот такой вот хороший грузик померить глубину. Сейчас мы его приделаем, промеряем, посмотрим. Вдруг что интересного здесь найдется. В прошлом году я там сидел, ничего не поймал. Ну, кроме какой-то мелочевки. Окунь, там что-то плотвичек. Так, мелочи. Мелочи жизни. Ну как парусит. О, как парусит. контакт что это бровка ага. сюда мы я думаю положим ее, вот ее. пожамкаем стоится, а мы тут пока еще колышки поставим, что еще и посмотрим, приберемся тут немножко. Так, что-то клюнуло, ну чего я не понял, потому что все с колокольчиками у меня. Мне кажется, что-то из этих, из донок. Что-то у меня такое ощущение, что вот здесь вот кто-то сидит. Кто там дергается, дергается. Какая-нибудь мелочь, типа окуня. Там червяка я поставил. Ну, ладно, посмотрим. Опа. Трава, наверное, там была Теперь красота днем ветрище было жуткий сейчас тишина под вечер просто чудо так ладно хватит ерундой страдать надо пожалуй палатку ставить раз и исходить ближайший лесок дрова посмотреть, а то я дрова, конечно, с собой взял с дачи, но что-то как-то их, наверное, маловато будет. Сейчас пойдем посмотрим. О, смотри чуть-чуть тут есть. Скоро совсем темно будет, а у нас еще мясо даже не замариновано. Хочу на ужин шашлычка сделать, как обычно. Тишина. Сейчас мы мясца сделаем. Даже еще немножко подмороженное. Надеюсь на ночь, может быть ночью кто-нибудь клюнет. Конечно, погода уже перемен погоды, не знаю. О, даже лавренти палочку еще закинем. Сольки крупняцкой перчика. Ну и все. А, нет, не все. Вот, кстати. А это масло. Вон, даже помидорки там плавают. С моих вяльных помидоров остались. Маслица со специями. О! Это вещь, как приправа, прям шашлыку пойдет. Во! Солнышко село. Уже стало так прохладненько. Мяско! Мяско, мяско, мяско. Мяско, мяско. Все, конечно, все, конечно, классно. Я сейчас чувствую, если я поем еще мяско, я завалюсь спать просто. Какая нафиг рыбалка? Когда такая природа кругом. Правильно? Правильно. О, красотень. Это, я думаю еще одна будет рыбалка с ночевкой <смех> называться это фиаско братан когда днем еще ветер был сильный а еще пару раз колокольчик у меня хоть звенел на фидре я не знаю уж кто там может быть мим кто проплывал за как вечером тут случилось, так все вообще вообще тишина. Вечер тихий и рыба тихо. Что еще надо для счастья? чтобы рыба клювала. А -а. Всем приятного аппетита! Бомба! Лаврентий Палч тут засел у нас. М -м -м -м. Что может быть лучше ночью? Шашлык? Я не знаю. Наверное, еще поймать рыбу. Сейчас история была, значит, пока шашлык делал, грязная, наверное, есть. и донка одна. Дзынь-дзынь, Короче, два раза с промежутком, там, я не знаю, секунд 10. Это а так резко прям дзынь, дзынь. Я еще подумал, там кто-то плескался, думал, может быть, выдра какая-нибудь проплыла за дело. Ну, минут через 10 я решил проверить ее, вытащить. Вытаскиваю, а я ловил там на а, оснастку метод. Метод называется еще как-то, называется, не помню как. Никогда на нее не ловил раньше, но она у меня давно уже валяется. Я решил попробовать. Вот, там суть в чем. Вот эта вот кормушечка, она, из нее поводок, э, значит, в нее был вделан вертлюжок, и из нее я к вертлюжку я поводок привязал и насадил туда кукурузу. Поводочек небольшой. Вот. Вытаскиваю. И нет крючка. В общем, кто-то выдрал вместе с вертлюгом, который входил в эту кормушку. То есть, вот, видимо, за эти две поклевки просто выдрал вертлюг и куда смотался. В общем, как всегда, у меня такие истории кто-то чего-то клюет, убегает либо с удочкой, либо там со снастью, и ничего нету. Ну ладно. За здоровье. В общем, тишина. Полная тишина. Уже 10 часов. И тишина. После того, как Оборвало мне оснастку а, с поклевкой, больше ничего не было. Даже еще пока ни одной рыбьи не почувствовал в руке. Ну посмотрим, вся ночь впереди. Красота зато, ой красота! У костра тепло и комары не кусают, и колокольчики не звенят. Короче, надо завтра утром Снарядить спиннинг и прогуляться по берегу. Там, -там, Там коряшки такие зачетные, торчат. Может быть, здесь щука гуляет. Ой, а красиво-то, как ребят, сейчас. Осень. Вот жалко здесь особо леса нету. Деревья уже начинают краснеть, желтеть. Но еще не очень, так прям сильно. Мы однажды поехали осенью, вот примерно, а нет, в октябре это уже дело было, поехали, ну, с семьей куда-то отдыхать, поехали и заехали в один дом отдыха на пару дней. Там был один такой парк, такой дубово-березовый, наверное, вот, и мы приехали, и такая красотища там была, и вот это время прям вот все такое рыже-оранжевое, желтое, прям вот весь парк. Вот заходишь и прям вот все, все светится в желтом свете. Красотища, деревья вот все желтые. Прям вот мы там гуляли с таким удовольствием, вот смотрели. А вот ночь пришла, переночевали. А ночью начался ветер и утром тоже ветер сильный. И мы, короче, выходим, и все, весь парк сдуло. Деревья стоят голые, такая все уже безнадега, такая серость. Но мы вот застали этот момент, это было очень здорово. Есть! Есть! Есть, ребята! Есть. Давай. Давай. Ребята, кто-то есть. Он меня вторую донку зацепил. Кто-то хороший. Хорошие ребята. на садить. О! Вот она. это же ⁇ мое, вот это хомячок ты, ты смотри какой монстр ребята это просто нереально блин нифига ух ты какой красавец это просто чудо красавчик ух ты вот это ты меня порадовал в общем собирался я тут уже бабай пойти думаю что тишина уже пошел разбирать там постель себе готовить отошел тут слышу от а, колокольчик дзынь, дзынь, дзынь. я бегом сюда хорошо удочка привязанная была я все их три привязал привязанная было он ее фигарит блин вот а там карпик сидит я думаю килограмм на три Завтра взвесим. Красавец вообще. Ой, кайф, ребята. Костер, карп и тишина. Тут лисы орали, ходили все. Жуть просто. Ах, прям ощущения непередаваемые. Ну, все вы их прекрасно знаете. А ночью это вообще тройной кайф, наверное днем это одно, а ночью это вообще. О, слушай, я фонариком свечу, наверное, ничего не видно, а так тоже ничего не видно. Доброе утро. В общем, проснулся я, уже рассвело. Хотел встать прям с самого рассвета, но не получилось. Ночью тишина, все промолчало, простояло. Одну удочку посмотрел, там наживку съели. А остальные как-то съели, не знаю. Остальные тишина вообще просто стояли. О, прохладненько так, что-то. Сейчас надо кофейку горяченького. Вот, потом... А потом сделаю спиннинг, настрою и пойду, похожу. Посмотрим, вдруг щучка есть. Поехали! Так, ну погнали, попробуем. Тут недалеко, не отходя от кассы. Кто-то есть кто-то. Кто-то. <свят> И здесь? Большой. Опа. Есть. А -а -а. Утренний. Маленький. Ну так маленький. Нормальный. Грамм восемьсот. Ну, пошли на базу. уже такое прикормленная с самого утра. Ходим дальше. О, коряшка торчит. Сейчас здесь немножко покидаю. О, раз, два, три. Один раз клюнул, больше не хочешь. Плохо. Солнышко встает. Так, надо бы на обед что-нибудь приготовить. Сейчас мы что-нибудь сварганим. В общем, уже два часа ни одной поклевки нету ветер поднялся сейчас мы что-нибудь быстренькое сделаем простое а что у нас самое простое это макароны по лодке лучок Маслица. О, маслица сейчас пойдет наша вкусная. Так, а мешать чем? А нечем. Берем фаршек. Тут со вчерашнего дня еще припасен фарш говяжий и сюда его его много у меня правда а фарша много не бывает огромная соль верчик О, души, как раз кончится. О, как шкварчит-то. С ума сойти. Потом мы отдельно сварим макарошки. Все это смешаем и будет вот такая вот канитель. Так, ну пусть еще немножко постоит. А потом мы корошки поставим. Фу. Опачки. Ах, какая грязюк навел. Ну отлично. Сегодня закрытие сезона. Я думаю, оно состоялось полностью абсолютно. Лично. Так, поставим сюда водичку, поставим. Гаста есть, я не понимаю. Так, макарошки. Так, макарошки готовы. Чуть-чуть я поставил разогреться наш фарш. Думал, хватит уже. О. А. И заправочку. Чего себе порция <смех> обалдеть и все перемешиваем аккуратненько и получается у нас такие макароны по-флотски не это макароны по рыбацки о поглядеть на это чудо это просто шедевр просто немножко страшненько но М -м -м, но очень вкусно обалденно М -м -м. сейчас даем Чайку, наверное, попью и буду сворачиваться, потому что с пол утра уже сколько? Три с лишним часа прошло, и вообще ни одной поклевки, ни на что. Так что, наверное, хватит уже сидеть. Сегодня прекрасную ночку провел и выспался достаточно хорошо, так что отдых удался на славу. Натаскиваем рыбеху, взвешиваем. Так, опа. Ага. Вот такие красавцы два. просто вообще. Сейчас мы его взвесим. Тихо, тихо, тихо, тихо. Нет, я думал три две восемьсот пятьдесят. 2850 малыш, что тут скажешь? Ну, вот этот хороший просто красавец. А, таких вот наловить. А? Таких вот половить. Вот это вот кайф будет. И побольше. А? Вот такой вот красавец. А -а -а. Молодец, красавец. Ну все, друзья, я собрался, покидаю это чудное местечко. Отлично отдохнул, просто замечательно. Поймал пару карпиков. Один, а, два, 850, а второй что-то килограмм с копейками. В общем, замечательно. Был две поклевки и два, собственно, карта, карпа в прилове. Вот так. Так что, друзья, отдыхайте на природе, это ни с чем не сравненный отдых. Всем здоровья, и всем клевых рыбалок, и всем пока!